Макака самоубилась? Да ладно. Что с этими макаками не так? Что они самоубиваются? Да ладно. Макака с дробовиком? Что, блин? Вроде ничего сложного, но почему-то мне не получается. Да что? Что не так? Надо понять, постреляй. Хорошо, о, отлично, да, <смех> упал, ну, всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерия, у нас э, суббота, и по субботам у нас, как обычно, игры до 50 рублей, итак, э, платформер, порядка 30 рублей он стоит, э, под названием Shrine of the God Appe". вот, и это, короче, игрули, Ермак, Ермак, что ли, а, Емиарк, Емиарк, не знаю, что это значит. Короче, а -а -а, сюжет. Сюжет. Мы, короче, какой-то пират или какой-то искатель сокровищ приезжаем на остров. И нам нужно так, бегать влево-вправо. Прыжок. Можем вверх стрелять. Так, вниз. Окей. У нас есть дробаш. Ну вот, мы, короче, кладоискатель прибыли на остров. И нам нужно найти какой-то артефакт. Так что, давайте начинать. Так, окей. <nhiep> Макака самоубилась? Да ладно. Что с этими макаками не так? Что они самоубиваются? Жизнь. Так, ладно. Окей, хорошо. Короче, мы бегаем по острову, убиваем макак с дробовика. Хорошо. Минус макака. Так. А, чё оно взорвал? А, там ловушка. Окей. Понятно, капкан. Так, минус. Опа-опа-опа, капканы-капканы-капканы. Капканчики. Игра, короче, не... Да ладно, макака с дробовиком. Что, блин? Так, окей. Минус макака с дробовиком. Короче, игра не... Не длинная. Она вроде как короткая, но отзывы у нее хорошие. Отзывы хорошие, есть и что-то хардкорное в ней, как бы говорят. Есть такое забавное, короче. Так. Окей. А, макака как с дробовиком, опять сидит. Опа. Короче, они меня не убивают, они меня сталкивают, они меня толкают, короче. Даже выстрелами с дробовика они меня просто сталкивают. Окей. Так, внизу макака с дробовиком. Если я прыгну на уступ, короче, она меня собьет э, своим дробовиком. Мне надо, короче, сразу быстро прыгнуть и убить он ту. Жесть. Ладно, я понял. Так, опа. Не долетел, короче. Ладно, хорош. Сейчас все будет. Ничего сложного. Они так падают, короче, они так умирают, жесть. Так. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Тут, короче, быстро, окей. Твою мать. Тут, короче, быстро. хорош. Тут быстро. Тут, короче, тоже надо как-то быстро. Оп, не допрыгнул. Оп, хорошо, допрыгнул. Нифига там, смотри, целая армия в маках с дробовиками. Окей, хорошо. Еще вон там наверху. Так, это тоже хорошо. Так, допрыгнул. А, проще простого, проще простого. Пока ничего сложного я здесь не вижу. Пока. Да ладно, это босс. Это босс. А что мне О, о, о, о, нифига себе. А что мне с ним делать надо? Он не убивается. Окей. У него какой-то хп там или что-то есть? У него есть какой-то ХПЛ? А, надо, стал... надо столкнуть, короче, я понял. Ух ты, у него дробовик. У него появился дробовик. Я понял. У него появился дробовик. А, ой. Короче, у него несколько стадий получается, да? Этой макаке несколько стадий. Хорошо. Ай! А что так быстро-то? А что так резко-то? Хорошо. Ладно. Сейчас сейчас, сейчас зафигачим. Ну, до второй стадии уже дошли, мы понимаем, как это делать. Ладно, нормально. Так, хорошо. Горилу. Горилус. Знаешь, они так сделаны, вот эти магаки, они, короче, похожи на этот, знаешь, из клипа Горилуса, это знаешь, да? Так, дробовик. Окей. А как я с дробовиком? Хорошо. Так, э она прыгает и потом... как, Ой. Как... Ой. Ой. Она, короче, прыгает, какое-то время э не стреляет. Надо сра сразу, не, сразу не прыгать. Короче, понятно. Окей. Ну-ка. Так, минус один. Хорошо. Давай. Сейчас она с дробовиком выйдет. Я, я, так думаю, наверное, где-то три, 3... блин, три, наверное, э, стадии будет, как обычно, по стандарту. Давай, хорош кричать, хорош кричать. Ай-яй-яй. Фу, она меня не скинула, почти было близко, очень близко. Окей. Так, с дробашом. Ах ты падла. так, так, так, так, так. так. Хорошо, ай-яй-яй, блин, а она жесткая, жесткая, это, херачит, Ж жестко пинается, короче, <с> вот, вот так, третий раз с дробовика она, короче, намного дольше стоит, вот, да блин, ты задрала, <с> вроде, ничего, вроде ничего сложного, но почему-то мне не получается, нужно просто выжидать, просто выжидать. Так, ну первую стадию уже легко. Первая стадия уже легко. Вторая, в принципе, она тоже несложная, но надо просто тупо выжидать. Вот видишь, Лоп. все, минус. И давай третья стадия, наверное, да? А, все что ли? Ух ты! <с entrar> <past> <selfie> мамка пришла. Мамка, мамка при. Опа, опа, опа. Это, это, это уже Да ладно. Я прошел. Короче, здоровая обезьяна раздавила своего там этого своего сыночка. Окей. Так. Это получается второй мир. Ой, ю, ю, ю. А. Погоди, погоди. Лоп так же, да? Я так понял. Меня не проявить Хорошо. Все проще, паре на репы. Окей. Первая миссия, наверное, в новом мире, это как... Просто посмотрите, не должна быть сложной, в принципе. Не понял юмора. Как мне допрыгнуть? А, понятно. А, я понял. Все. Ничего сложного, ничего сложного. Так, туда я не перепрыгнул, понятно, надо идти в обход. Ах ты, я понял. Я понял. А, погоди, а как мне... А как мне тот сбить? Я же это, упаду. А так я достану? А, да. Все, все фигня. Все фигня. Все очень легко. Все очень легко. Так, понятно. Здесь мы раздавлим а ага, Все ясно. О, дверь, дверь, да. Так, все хорошо. А. Еще один надо. Еще один булдыжник надо. Найти. Так, окей. Сейчас мы... Сейчас мы сейчас очень придумаем. Капканов целая куча, окей. Фигня, фигня. А, ага, ага. Не понял. А. Все понял. Ничего сложного. Ничего сложного просто нет. Надо только подумать. Так, хорошо. Этого опять сбросить надо, да? Все шип. Ага. Он там, смотри, шипы, короче. Он бегает, короче, со мной, смотри. Ага, шипы он разбросал, окей. Ага. Мне надо как-то обход в обход. Как-то в обход. Так, так, так, так. Ага. Я понял. Все. Обманули. Обманули макаку Ж железную. Так. А здесь. Ну, в принципе, я сделал правильно, но надо. Я думаю. Воу-воу-воу-воу! -о. В принципе, я сделал правильно, но надо, короче, там это четко и быстро все сделать. Так. Хлоп, хлоп, хлоп. Все, здесь отлично. Вот так, вот так, все. Шикарно просто. Все фигня, все фигня. Все фигня. Ничего сложного. Несложный платформер. В принципе. Несложный, забавный платформер. Такой чисто. Убить время. Как бы 10 минут уже прошло, и как бы я не вижу здесь ничего такого сложного. Так, так, так, так, так, так, так, так. Ага. Погоди. Я просто не понял, куда там прыгать. Надо сейчас понять, куда здесь прыгать. Ой! А! Ааа! Я думал, он меня, короче, раздавит кулаком, а он меня просто в сторону откидывает. Окей, okay. это еще проще. Это еще проще. Ничего сложного. Ну, так чисто, знаешь, поиграть, расслабиться. Yeah. <laughs> Надо, короче, на него, да, прыгнуть. Окей. Okay. А, второй босс. Так, по бокам я вижу стоят эти. Ух ты, он летает, у него крылья. Окей, okay. летающая макака. Хорошо. Так, погоди, а то же самое, да, делать или чё? Что надо делать? Не понял. Короче, там вот эти вот статуи с кулаками. Я так предполагаю, что надо, короче, чтобы кулаками, вот эту вот летающим. Твою мать. Давай сразу самоубиваться будем. Так, вот эту макаку надо. Статуя, я понял. Блин, да что-то. Вот так. Все. <с> Жесть. Так, и сколько раз, сколько сколько раз надо ее так долбить? Наверное, тоже три наверное, раза тоже. Так, раз. Окей, хорошо, раз. Да блин! Давай, давай. Сейчас я тебе сейчас я тебя сделаю, перната, это тварь. Жизнь. Так, ладно. Капитан Джек Воробей. Против Мака. Ну, короче, вот так вот. Оп, отпрыгнул. И оп, отпрыгнул. Так, раз. Окей, повторяем тоже же самое. Да блин! Почему второй раз нифига не получается? Или она как-то ускоряется, что ли? Погоди. Так, э, раз. Ладно, Понято. Понято. Так, давай. Раз, два, три. Все. Раз. Так, повторяем все то же самое. Окей. Да что ты? У меня дежавю. Почему второй раз не получается? Так, а, раз, а, два, а, три. Так, а, да ну нафиг! Ух ты, у нее автомат! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Твою мать, твою мать, твою мать! А, хорошо. Все, убил, да. А, у них крылья же, отвалились. Окей. Ни хрена он такой просто. Видалры... Макака Рембо. Так, снова мамка пришла. Мамка при... Мамка пришла. Теперь... А! Получи, да? Короче, понятно, надо. Окей, окей. Да тоже, ничего сложного, ничего сложного. Смотри, хоп. Вот так. И теперь вот эту вторую также, же. Ни хрена себе вот это подстало. Она подняла руку, короче, и меня тоже выкинула. Жесть. Нормально. Так, ладно. С этим... Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. С этим... <nickname> Жесть. Так, с этим мы можем разобраться, поэтому... Все, давай, погнали. Хлоп. А -а Хлоп. А -а Хлоп. Перепрыгиваем. Делаем вот так. Ах, ты не успел. Да блин. Вот когда... А -а -а Если well, с первого раза не получается, то все. Второй раз уже точно не получится. Так, окей. Хлоп. Хлоп. Хлоп. Так, минус крылья. Окей, хорошо, минус крылья. Теперь с автоматом. Это жесть. Это, конечно, жесть. С автоматом. Ай-яй-яй. А, надо. Надо. Оп, отлично. Вот так. Так, где здоровая? Где мамка? Где мамка? Мамка Макак. Окей, давай. Так, давай сначала, сначала разберемся с одной рукой. Вот с этой, да? Ну-ка. Флоп. Окей. Ай, ай. Зажал. Ты. Так, давай разберемся с этой рукой, да? Ну-ка. Оп. Хорошо. Все. Она теперь не двигается. Теперь вот с этой. Флоп. Давай-ка. Оп. Хорошо. А, она так и будет там? А, нет, смотри. Оп. Ну-ка давай. Она как робот, знаешь, такая. Больно, да? Больно, да, стерва. Окей. викторий Не, не, не, забавная игруха, забавная. Так, мы в каких-то пещерах, да, получается, ладно. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ну, я понял. И надо делать, короче, все то же самое, что я сейчас сделал, только надо допрыгнуть. Окей. Все. Пещера, знаешь, с ловушками. Это как этот, и как. Ух ты! Это как этот, как Индиана Джонс. А... В смысле? Не понял. А как мне? А, все, допрыгнул. Я думал, как мне это сделать. Оп, пана. Так, ладно. Опа-на, опачки. Так, здесь вот так, вот так. Хар хорошо, хорошо. Так, здесь надо перепрыгнуть. Оп, <с> о, опана! Она еще и обратно фигачит. Ладно, допустим. Ха-ха, обманул, да, обманул Так, там сверху еще одна, окей Ну, какой, я, я, я, я все... У меня все продумано, у меня все, у меня все четко У меня все четко У меня все четко Оп Хоп Все четко Все четко Так, а как я здесь перепрыгнул? Если на этот шип прыгну, я умру. Видишь, он как бы он прокол. Блин, промазал. Надо сейчас э э сделать эксперимент, если я на этот шип, короче, прыгну. Я умру или нет? Потому что видишь, он, он, у него тоже эти колья. Нет, не умру. Отлично. Так, пила. Окей. Надо быстро. Она, она, она тоже быстро. Надо сейчас, короче, туда прям в угол и сразу наверх прыгать. Все, хорошо. Так. Ай, ай, ай. Окей. Так. Твою мать. Так. Хорошо. Ну, понятно. Так, окей. Еще одни шипы, блин. Неожиданно. Так, хорошо сюда. А че ты зацепился-то за него? А -а -а -а, Ч цепляется-то? Я не... Жесть. Так, ладно, оп. А если, погоди, я сделаю вот так. Оп. Хорошо. Так, окей. В смысле? В смысле? Ладно, допустим. Да ладно, да, да. В смысле? Так, хорош. А... Тут я не допрыгнул, тут пила. Ну, тут как-то, я не знаю, тут надо как-то быстро. Блин, не так побежал, не так побежал, надо с этого валуна, короче. Вот так вот, да. Так, раз, два, три. Здесь надо как-то, опа, быстро, отлично, сломал пилу, хорошо. Так, окей. А -а -а. Да в смысле что-то нет. О, так а здесь здесь не не пройти. А, -а, а, я понял. Я понял. Так, погоди, сюда. Я понял. Она же летает за мной эта штука. Вот так. Хорошо. Теперь идем наверх. Лоб. Ну, блин. в принципе, смотри, головоломочки есть, но, в принципе, не сложные, но, в принципе... Да, блин. Я понял, от нее надо отскочить. Окей. В принципе, опа. В принципе, не сложные, но есть головоломки, да, А, пила. Я не увидел. Не сразу увидел. Да, блин. Хорош, ну. Хорош уже. Так. А, тут пила. Блин. Надо, короче, быстро как-то перепрыгнуть. Окей. Надо как-то быстро перепрыгнуть. Или... А, смотри, тут валун. Надо сделать вот так. Теперь. А, не получается. Я думал, вал валуном перекроет ей дорогу. Значит, попробуем перепрыгнуть. А, ну да, перекроет дорогу. Только надо было вот так вот сделать. Немножко по-другому. Так, ладно, погнали. Угу. Лоп. Отлично. Хорошо. Все проще парень. О-о-о! Все проще парень на репы, но. А вот это уже. Вот это уже дичь. Я. Твою мать! <laughs> Блин. Я не люблю вот эти штуки, когда за мной бегают всякие. Потому что не успеваешь, короче. Сообразить, куда и что и надо Ай-яй-яй Ай Дичь, просто я прыгаю Я, я просто тупо вперед и на прыжок нажимаю Я просто вперед на прыжок нажимаю Здесь надо тайминги, наверное, какие-то Вылавливать Окей, раз, так В принципе, в прошлый раз мы далеко добежали Так, так, так Так, капканы, так, хорошо Опа, Все шикарно Успел, успел Не, ну прикольно, прикольно а вот и артефакт, хорошо Смотри, перебинтованные руки Так, хорошо, а что мне делать надо? Ай, ай, ай, окей А че, а мне Надо, чтоб она на эту, по этой Макака заболела желтухой, видел? Пожелтела. Так, ладно. Надо, короче, чтобы она вот на эту бомбу. Это бомба, получается, да? Окей. Это бомба. Ну там, смотри, какой-то алмазик. О! -о, -о! О это жестко. Надо, чтобы она опять на... на этот алмазик, короче, да, фига? Блин. Надо, чтобы она по этому алмазику, наверное, опять фиганула. Окей, давай есть отлично так она пожалуй смотри, тут какой-то а, поле наверное защищает от лазера окей хорошо в смысле а ну-ка она упала вот по... поэтому по алмазу попадает и а ничего не происходит а что надо делать по нему может пострелять нет да блин ладно окей так Ай, далеко, далеко я его выбросил, короче. Так. Хорошо, отлично. Так, прячемся в поле. Ай, ай, ай, поле, поле. Не успеваешь, короче, разглядеть, куда что происходит. Так, ладно. Сейчас все будет, сейчас все будет, сейчас мы, мы как вот зафигачим. Отлично. хорошо отлично так э, перв... да блин что ты будешь делать так э, первая стадия готова давай давай первая стадия готова окей да что что не так отлично ай-яй-яй между опасно между опасно ну давай давайте стукай по нему отлично так А, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Хорошо. Апа. А, я же могу вверх... Навер наверное, по этой штуке стрелять надо, нет? Я же могу... Да блин. Фух, надо понять, короче, какую руку она открывает, запрыгнуть на нее и стрелять. Я так думаю. Я так предполагаю. Давай попробуем. Отлично. Раз. Так, ладно, окей. Так, давай, бей, бей, бей, бей, бей. Отлично. Окей. Хорошо. Я, я, я, я, я опасно. Ну, блин. Отлично. Раз. Надо, короче, запрыгнуть как-то. Давай, стреляй. Хорошо. О, отлично. Упал, Блин, не на ту. А как стрелять? А, все. А, куда упрыгал-то? Я еще и по алмазику могу попасть. Ничего, мать. Уйди ты отсюда. Да что ты, уйди ты с этого угла. Окей. Погнали. ух, это было опасно сейчас. Жизнь просто какая-то. Ну-ка, отлично, отлично. Так, хорошо. Надо прыгнуть, вот на эту руку. Да, блин. Нет, ну что, давай, давай уже, давай разродись, давай уже. Блин, это только вторая стадия, а там еще, блин, там еще и третья должна быть по три стадии же. Ну-ка раз хорошо давай давай давай давай хорошо вот на эту опять упал ну надо было стоять на руке на это саной и все надо запрыгивать просто на руку видишь и все а, нет, он про, ска про это, про фига, про это, про того. Окей. Уйди. Во, хорошо. Раз. Так. Так. Хорош, хорош, хорош. Опа. Так. Нет, опять. Хорошо, я попал по одному разу. Один раз всего надо выстрелить, окей. И тогда он опускает руки. Мака опускает руки, окей. Да блин! Шти! <смех> ну, Шти! В принципе, знаешь, вот а, не так, ну, как бы, ты вот, думаешь, да, вот и не так это не в принципе, сложно это. Ну, как-то это надо реализовать. Отлично. Вот так. Хорошо. долбаный кулак долбаный кулак ну Мак... как кулакова хорошо так так так так отлично это хорошо так. а но нет, не так, я. Ну, как бы, думал. Не так, я думал. Так, ладно. Сейчас должно все получиться. Сейчас должно все получиться. Оп! Кирак. Так, оп. Хорошо. Отлично. Уронила она. А, не успел. Так, вот это. Сейчас откроется. А ч так резко-то? Кирак. Ой! Ай-яй-яй. Так, хорошо, ждем, ждем. Он сейчас, он сейчас. Давай, давай, давай, давай. Открывайся, открывайся, открывайся. Сейчас я тебя задолблю, открывайся. Хорошо. Сколько раз надо попасть? Ну-ка. Давай, давай, давай, открывайся, открывайся, открывайся. Хорошо. Аллилуйя, аллилуйя, просто... Да ладно, это еще не все. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Летающая голова макаки? Это что за макака такая? Что это за порода? Погоди. Там были штуки такие, надо, короче... Ага, надо, чтоб голову зафигачило. Ай. Так. Ееееееееееееееее yeah. Айяяйяй, еще что-то А, ah, алмазик Релиз Плундерит Окей А, все, все, мы прошли игру Как раз за видос мы ее уложились Короче, три мира, три босса И алмаз наш Ну, в принципе, забавная такая игруха, да Как бы, 30 рублей В принципе, не жалко потратить, чтобы, знаешь, там поиграть, да, так, полчасика убить, а то и, может, часик примерно у нас получилось за полчаса. Окей, друзья, на этом все, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, с вами был Валерий, всем пока.